Всем привет! И вы на канале Ladybug and Wings. Я дико в шоке, что вас стало 300, я просто сейчас в афиге, ничего не могу сказать. Но я дико и счастлива, что вы продолжаете потихоньку расти вместе со мной, как и мое творчество. И в честь этого знаменательного числа, я хочу вам рассказать об очень важной теме на ютубе, а именно авторское право, о котором должен знать каждый мой подписчик, чтобы вы не наступали на такие же грабли как я. Ну что, не будем тянуть, поехали! А начну с первого сезона моего проекта противоположности притягиваются», от которого я позже узнала, что такое авторство и с чем его едят. Ранее я вообще тогда не знала об авторском праве и вообще лепила музыку куда попала. Так произошло и с этой перепиской, которая изначально должна была выпуститься еще в ноябре 2020 года. Это была по-настоящему особенная часть, ведь именно там Вальтер признался любви к Блум. Тогда я подумала, а может поналепим всяких треков, таких как The Final at Europe и The King We Forever. Там также был трек I Needed Love в ремиксе. Конечно, с таким набором треков могут легко заблокировать твое видео из-за авторства. А я тогда в помине не знала, что можно вставить треки в версии пьяно. И представляете, я в 2020 году выкладываю это видео, ни о чем не подозревая, и с диким волнением, что скажут насчет этого видео подписчики. Но на следующий день я сидела в мамином телефоне, и решив проэкспериментировать просмотром своего ролика с другого устройства, я решила включить свою новую переписку. Но не тут-то было. Я не могла найти, куда исчезло мое видео. А я тогда. У меня тогда еще не было скачано приложение YouTube Studio. Пришла посмотреть в разделе Мои видео и вижу круглый красный крест под моим роликом. Я поняла, что мое видео заблокировали. Но из-за того, что у меня не было YouTube Студио, я не могла тогда понять причину блока. И тогда я посчитала, что мое видео было с намеком 18+, хотя этого момента и в помине не было, а об авторском праве и не слыхала. Да, тогда я очень сильно расстроилась и решила предупредить вас о том, что моя переписка будет выходить в Инстаграм. Но и здесь не было, и там меня начали блокировать. Вижу первое уведомление о блокировке видео в Инстаграме, и там вижу причину жалобы, авторские права. Я тогда понять не имела, что это такое, но увидела материал. Причина блока стал трек uh, «Can We Kids Forever». Я поняла, что его нужно убрать, и правильно сделала. С перезаливом ролика больше уже такой проблемы не возникало. Но я еще боялась выкладывать это видео, но итог по ранней причине. Уже когда я выпустила все части спецэпизода, то я успокоилась и больше не сталкивалась с такой проблемой. За все время публикации частей на меня накидывали жалобу на авторство в инстаграме аж три раза, представляете? И всячески пыталась исправить положение, хоть у меня тогда категорически не хватало места на телефоне. Сейчас такая проблема больше меня не тревожит. Долгое время эта часть у меня была в инстаграме, и со временем я скачала приложение топ Studio в 2021 году. Ну и тогда пришла эра моих красивых превьюшек, да, на тему ролика не об этом. Конечно, я в своих переписках до сих пор вижу жалобу на авторство, но сейчас реже происходит причина с блокировкой видео. В следующий раз я столкнулась с проблемой авторства в июле 2021 года. Тогда у меня прошла идея все же выпустить эту невыпускаемую часть YouTube. «Осмелилась» называется. Я уж тогда знала об авторском праве и предугадала судьбу переписки, если я не исправлю треки, из-за которых у меня полетела жалоба. Ну, это с одной стороны хорошо, что исправила. Уже пообещав в долгожданном спецэпизоде, я на страх и рис выпускаю эту часть. Отхожу на 15 минут и вижу это. Опять меня заблокировали. Думаю, да что ж такое? Почему я не могу выложить эту проклятую переписку уже какой раз в интернет? Но ну сдаваться я не стала, напрочь забила со всеми грустными треками и ставила в версии пьяно а, песнями, да. Тогда я еще выкладывала в этой версии. Честно, это было лучшим решением в моей жизни. Ну и для разнообразия и грустинки добавила две песни от Якира. Подумала, ну блин, за Якира меня не забанит. ранее же выкладывали. И так, со всеми трудностями уже справилась, осталось выложить. Честно, я дико тряслась, когда выкладывала эту часть. И слава богу, пронесло пропустили. Я тогда выдохнула с глубоким облегчением. А теперь насчет собственного блага. Это была новая работа, в отличие от предыдущей, и должна была она выпуститься еще в октябре 2021 года. Честно, я не хотела, чтобы я наступила на те же грабли, как и со спецэпизодом. Но решила ставить песни не версии пьяно. Думала прокатит. Песни же популярные. Значит, я выкладываю данный проект. Но думаю, пока живая. Не блокует после премьеры. Выдохнул с облегчением. Через 10 дней я решаюсь проверить свою активность на YouTube канале. Проложение YouTube студия. Вижу опять этот красный круглый крест на новой переписке. Знаете, я тогда чуть инфаркт не словила, но думаю, а это еще почему? Треки же популярные. Начинаю искать видео на ютубе по каждому треку. Вижу, что только самого первого трека в моей переписке нет. Я поняла, что именно этот трек повлиял на судьбу, к сожалению, плачевную для данного проекта. Да, вначале очень сильно расстроилась. Потом с переездом я поняла, что в девятом классе не смогу вытянуть два масштабных проекта сразу. Сейчас заявляю, что я не смогу выкладывать этот проект на данный момент, до тех пор, пока я не сдам экзамены. В десятом классе я хорошо подумаю о возобновлении данного проекта, но не сейчас. Итог. Сейчас почти не сталкиваюсь с данной проблемой, потому что научилась быть осторожнее и ставлять подходящую музыку. Сейчас на тех видео, где нет авторства, можно заметить в описании лицензию Creative Commons. Но я точно знаю, что с авторскими правами сталкивался не понаслышке. И знаю, через что нужно пройти ютуберам для того, чтобы их видео показывались по всему миру. И я еще знаю, что эта тема мне физически помотала нервишки. И не один раз. Все то, что я рассказала, не все ситуации, когда сталкивалась с авторством. Просто это основные моменты и самые запоминающие. Вот такая вот моя история, как я преодолевала авторство. А если вы хотите научиться тому, как избегать подобной ситуации, переходите через описание на видеоканал Акика Парпл. Там я рассказываю подробно об этой теме. Ну что, буду прощаться. Всем пока, мои звездочки. Надеюсь, мы еще скоро увидимся.